предельно познавательно одна один лишь Ой, я думал, какой-то хоррор уже начинается. Килограмм. Так... Один... Один лишь палец будет весить более пяти я не знаю, что он тела. значит. Вау. Это, это Боб со шрамом? Или это Диктор? Ой. Ой-ой-ой, кто это? Это похоже... Это Диктор, потому что, видимо, килограмм. он что управляет ими. Офигеть! Это что за планета? Это где вообще? Так я не понял. Ого. Один лишь палец будет весить более пяти килограммов. Так что. Что касается отсылок, первая отсылка была, если не ошибаюсь, красному Бобу, когда были в этой чертежные зарисовки, ну там, когда поднимались в воздух всякие люди, машины и так далее. Уж слишком много отсылок. Что за жесть? Один лишь палец будет... Видели девочка из Дунетюльца? Что происходит? Один лишь палец будет весить... Даже стать будет тяжело. Невозможно. Боже, что это за фигня? Эм. Один лишь палец будет весить более пяти okay. килограмм. Вау. Господи, что за фигня происходит? Один лишь палец будет весить это более килограмм. Так что... Чё за? Один лишь палец будет... Один лишь... Вот этот вот момент я немножко не понял. Что это такое? Один лишь палец будет весить более пяти... Галлюцинации Гальцина... какие-то или типа того. Сажи его тело. Oh! То это один.